еще что там булдот э, это имя этот человек национальный герой мест на балконе доказывалась то академию фронта командовал вот этим спецназом черный Айс» пакистанским и вот на этом переводе он был хозяином так что там продолжить это имя не принимается это трудно произносимое и не помню да? Много гор и высоких перевалов, Среди них кормужов, Подрит от там навалом, А еще посмочи, нам их надо выбивать посмочи Аугана вашу мать. А еще посмочи, нам их надо выбивать, посмочи Аугана вашу мать. Там бушманский отряд под командой у Булдода, А в них говорят, Даже крайне только нам порвались, А на это наплевать. На вашу мать. Только нам все равно нам на это наплевать, Нашикаугана вашу мать. Вот ракета пошла, начинается работа, Лезем прямо с борта. Под огонь их пулеметов, Вот теперь поглядим, да умеет воевать, перевал твою аугановать. Вот теперь поглядим, да умеет воевать, перевал твою обугановать. Рассвет достает запрылённых и уставших, водка нас не берет, так что молча к нем забавших, но зато, лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою ауганомать. Но зато, лазурита, Пакистану не видать, Пакистан твою ауганомать. И вернувшись домой, чтобы не все было забыто, мы захватим с тобой по кусочку лазурита, чтобы вспомнив, как было все Сусмешки мог сказать, разве это я угана, вспомнив, как было, сусмешки мог сказать, разве это я